Инсульт – это страшное явление. Это когда сосуды головного мозга сужаются, или закупориваются, или вообще разрываются, и кровь выливается в мозговую ткань. Каждый год в России переносит инсульт около 500 тысяч человек. Примерно половина из них умирает, а свыше 90% выживших становятся инвалидами и даже не могут сами поесть или одеться. Причина инсульта. Ну, в первую очередь, это сужение сосудов, которое происходит из-за отложения на их стенках холестериновых бляшек. Во-вторых, это закупорка сосудов кровяными тромбами, если у вас кровь густая и жирная, от того, что вы мало пьете воды и любите жирную мясную пищу. Или после приема алкоголя, который склеивает эритроциты в монетные столбики, и они уже не могут протиснуться в сосуды головного мозга. Ну и в-третьих, это может быть просто спазм сосудов, когда вы понервничали или испугались, или у вас постоянные головные боли. Вот избежать всех этих напастей нам и поможет новейший продукт сибирского здоровья гинкабелоба и байкальский шлемник. Эти два удивительных сибирских растения расширяют мелкие сосуды мозга и кровь начинает течь по ним легко и свободно. Они улучшают текучесть крови и предупреждают образование тромбов. А еще они активируют обмен кислорода в клетках головного мозга и оказывают мощный антиоксидантный эффект, который дополнительно усилен за счет витаминов А, С, Е. И все это помогает вам избавиться от головных болей и спазма сосудов. Так что, если знаете за собой такой грешок, как повышенное артериальное давление, курение, избыточный вес. Если вы любите выпить и в то же время не хотите умереть от инсульта или стать инвалидом, самое время начинать принимать этот замечательный комплекс сибирских трав. Будьте здоровы!